Друзья, всем привет! Сегодня мы готовим пастуший пирог, это же Shepherd's Pie. Это, наверное, самый популярный и самый вкусный английский пирог во всем мире. Фарш примерно похож на баланезу, только мы добавляем ночерстовский соус. Ничего особенного, готовится очень легко и быстро. Полтора килограмм говяжьего фарша, 400 граммов репчатого лука, 250 граммов замороженного или свежего Короха, бульон 800 миллиграммов 250 грамм моркови это порядка 2 штуки 150 грамм сельдерея 4 зубчика чеснока 1 стручок острого перца 1 столовая ложка томатной пасты 50 миллиграммов ворчестерского соуса 200 миллиграммов красного вина 1 чайная ложка паприка 1 чайная ложка соли и немного веточек тиммяна и розмарина Итак, для начала нам нужно обжарить на очень сильном огне наш фарш. Разогреваем кастрюлю на максимум. Добавляем оливковое масло, примерно 50 миллиграммов. И добавляем наш фарш. Единственное правило, нам нужно перемешивать постоянно. То есть каждую минуту. Вот смотрите, сколько воды у нас выделилось. Ничего не будет жариться, пока все не выпарится. Нам нужно выпарить всю влагу, а потом она начнет карамелизироваться и будет хорошенько жариться. На это у меня ушло порядка 15 минут. Спустя 15 минут звук уже поменялся. Она уже жарится. Смотрите. И влага у меня выпарилась, видите? У нас образовалось немного маленькие пригарочки Это очень хороший знак Добавляем паприку и соль, перец по вкусу Добавляем темят с розмарином. И добавляем нашу томатную пасту. И сама собой все хорошенько перемешиваем. Добавляем наше красное вино Добавляем горчицерский соус И добавляем наш бульон У меня тут обычной, вы можете использовать любой Фарш наш должен загустеть. Это порядка 15-20 минут. Итак, что мы делаем? Добавляем все наши овощи, кроме гороха. Сельдерей. И чеснок. Все хорошенько перемешаем и варим на медленно огне порядка 10-15 минут. Добавляем стручок измельченного острого перца. И добавляем наш горох. Картофель полтора килограмм отваренная. Чёртый пармезан 100 граммов. Творожный сыр 100 граммов, масло сливочное 50 граммов и сливки 100 миллиграммов. Если у вас нету сливок, вы можете использовать молоко. Далее сюда добавляем сливочное масло, хорошенько перемещаем наши сливки, мороженый сыр и добавляем пармезан. Все само собой хорошенько солим, перчим, добавляем пюре в кондитерский мешок, это не обязательный шаг, но так будет более удобно. Итак, далее. Что мы делаем? Берем глубокую гастроемкость, переваливаем весь наш фарш, нашу гастроемкость. И вот так распределяем. И перекладываем нашу пюрешку. И ставим это чудо в духовку До появления румянца И вот Ура! Это просто шедевр, люди дорогие Вот получается у нас, ребята Вот такая штуковика Послушайте просто звук Вот какая она хрустящая И режем сейчас. Проверяем, что у нас получилось. Ух. Вот и все, друзья. Наш пастуший пирог готов. Дайте ей немного остыть, потому что она горячая. И когда вы будете сервировать, у вас просто все развалится. А когда остынет, вы уже можете порционно порезать на красивые куски. В общем, рецепт очень простой. И что самое главное, очень вкусный. Я рекомендую вам приготовить его. А я с вами прощаюсь на этом. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, мне это очень приятно. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Приятного аппетита. Пока.